Здравствуйте. Здравствуйте. Чем занимаетесь? Сижу. На чем? Вы хотите услышать на бутылке? Не. Сижу, говорите. На чем спрашиваю? На кровати. Не. Общаетесь о чем? Ни о чем. Ни о чем. Это что? что? Только зашла. А, откуда будете? Из Киева вы. Из Москвы. Ясненько. И что там в Москве? Все хорошо. А у вас как? Да. неожиданно ну, Что сказать? Не помня Патрич... Патрич... а ты хорошо скажи, да? Чего что? они бомбят? Бомбят, а. но уже немножечко как-то стало извините за мой французский похуй. Хочу Потому так. что надоело, что? привыкли вот. смирились. Смирились. Приезжайте а, к нам, гости. Зачем? Нет, я туда не хочу. Спасибо большое. Нет. А куда я вам еще ничего плохого не сделала. Вы меня уже на Москву отправляете. Зачем? А что тут такого в Москве? Ну, а, как минимум, потому что это российский город. А что такого сделал вам Россия? Очень странный вопрос, очень странный, прям дебильный, я бы сказала. Ну, что такого сделал, я не понял, не знаю даже. Прям не догадываетесь, правда? А что было? Ну вот, скажите свое мнение. Ну, например, относительно недавно над моим поездом или ракету Российской Федерации. Что, что же она могла сделать? Ну, не надо нарушать законы. Что, что, что? что? Вы хотите ну, нахуй пойти? Вот как скажешь. видите. Ой,